Бизнес мастер-класс для вас. Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Как вы видите, тут у нас э, именно земли, которые сейчас, м -м, грубо говоря, засеяны кукурудзой Это сейчас отличный период для бизнес-класса. Списывать ролик для вас. Э, начинаем. Для этого нам необходимо узнать конкретные инструкции, для чего бизнес-план нужен. Это может быть в общем-то может быть и бизнес-идея, и бизнес-стратегия и так дальше. Если поговорить про метод и про примеры, я вам показал только что, что на заднем фоне это у нас село. Почему город и село отличаются друг с другом? Потому что в городе там рестораны. И всякое такое, и квартиры, можно открыть свой ресторан, можно сдавать квартиры или продавать, покупать недвижимость. Тоже будущий заработок. Или же просто на этом зарабатывать. А купится оно в квартирах, если считать в Украине, то примерно 12 лет. Ресторану я прям не считал, поэтому можете в интернете поискать или в описании напишу когда-нибудь. Будут длинные описания писать, длинные названия, чтобы вам было понятнее, я их найду информацию в интернете. Она всегда есть в интернете, и знания получат у вас с опытом. Поэтому всегда экспериментируйте. <coughs> бизнес, идея и бизнес-план. Как это сделать, чтобы у вас было два раза больше денег, как это сделать? Во-первых, вы должны выбрать для себя, если хотите удвоить свою сумму, то придется или же, грубо говоря, сдавать в аренду квартиры, даже самому это все делать, обрабатывать землю, тем самым получать какие-то свои деньги, например, засеивать кукурузу, и через 6 лет вы получите те самые Тысяча долларов, которые вы вложили в один гектар. Окупитесь. Есть другой выход. Там ставки, криптовалюта, где вы сможете сразу окупиться. А если конкретно, если хотите удвоить, то подумайте внимательно. Например, отличие от криптовалюты от доллара. В чем? В том, что доллар не может вырасти на сто процентов. Выше, например, в Украине он 30 гривен. Сейчас из-за войны, войны операции России 35-40 идет. Если будет доллар по 60 гривен, то это уже 100%. А в криптовалюте то 20%, то 60%. Есть приложение, я уже снимал данный ролик Можете посмотреть. Просто найдите данный ролик на канале. Это вкратце, если про там уже подробнее. Чтобы не задерживать вас. Итак, ролик, конечно, задержался. Я думаю, на 8, оказывается, он 3 минуты. Вот. Сейчас я поднялась, поэтому сложнее становится не записывать. Бизнес идеи для вас. Я подготовил, в принципе. Смотрите, у меня сейчас в уме вот такая вот идея возникла. Я попробовал ставки, которые сейчас парикано ютуберу. Он ставил ставки на футбол. Всем во всех странах доступны, я думаю, какие-то ставки. И страна создает свою команду и отправляет ее на Олимпийские игры, на футбол, на спорт и разное такое. Вы должны в своей стране, неважно в какой бы стране, найти эм, свою же свою же компанию ну общую компанию вашей страны где она скажет мы делаем ставки кто хочет делать ставки на спорт идите к нам и так дальше это как ресторан вы подходите и спрашиваете но вы только влаживайте свои деньги и ставите ставки на что угодно я вот попробовал такую тему и получается я в игру первый раз закинуть 50 гривен Выиграл 15 гривен, дальше там была мини акция, я как-то слишком сильно повелся, вот не надо вестись на такие огромные акции, там было написано э, ступень или как то его, в общем-то там казино, похоже на казино, да, это похоже на казино, игра казино, я упробую эту игру, я проиграл, как она выглядела? сколько я закинул я закинулся 50 гривен там был бонус 150 процентов то есть моего 100 процентов и плюс 50 процентов как я понял получается у меня 150 там добавили получается всего было 440 там 50 уже 65 там 150 все я вложил 200 гривен и получилось 400 но дело в том что это бонусный поэтому те нельзя было вывести те то что я вложил 150 гривен, получил какие-то бонусы уже получилось где-то 200 чем-то 300 чем-то потом я их немножко проиграл 2 месяца они сейчас есть сейчас открыть игру в принципе сейчас я вернусь обратно в эту игру и Попробую отыграться, только не, в... не берите большие суммы. Я хочу использовать такую стратегию. Минимально там будет 15 гривен, а в ставках на спорт 20 гривен. Вот я вложу 20, я заработал. Вот, а выложите именно туда вот 15 гривен на казино. Может не вкладывать, Ну что сейчас я не выиграл, я не рекомендую. Я рекомендую пока что попробовать узнать свою футбольную команду. Узнать ее, если вы реально фанат своего футбола, то бизнес-план отличен от того, чтобы подзаработать на ставках. Вы также можете создать э, сайт свою, организацию. Это, конечно, мутно, но у вас будет свой. там своей стране, неважно, в какой стране живете, можете там открыть своего дела, ставки, компанию, которая будет, компания, которую будет производить, или создавать, или предлагать услуги свои и так дальше. Вот, я называю для начала бизнеса, для начала инвестиции Вот это вот зарабатывать с этого можно. Грубо говоря, это самое крутое, что можно делать, но дело в том, что нужно достаточно много времени, достаточно много сили, достаточно много денег. везде тем нужны деньги. Это значит, что вы будете свои деньги вкладывать. Потом, когда вы откроете свою компанию в этом, тем самым вы сможете порекомендовать другим вкладывать в вашу компанию. И они будут тоже 100% зарабатывать. Неважно, что вы там несете, делаете, там, криптовалюта, ставки и так дальше. Стоите сайты, проводите в своей стране такую инструкцию, вроде бы, как... Должно быть, чтобы они знали, а то будут предъявлять вопросы. В интернете куча информации есть, и опытные люди вам расскажут. Я пока что в этой сфере неопытный, я не могу сказать полностью, но примерно могу сказать. Поэтому берите консультацию у меня, учитесь. Всем удачи, всем пока, с вами Макс Прайм.